В Атлант близ микрорайона Северный состоится торжественная церемония открытия нового стадиона «Спартак». Без преувеличения можно сказать, что это событие ждали все любители спорта нашего города-курорта. С момента закрытия старого стадиона, который давно уже перестал отвечать всем необходимым требованиям, домашние матчи геленджикского «Спартака» и его дубля проходили в селе Кабардинка на стадионе «Олимп». Теперь большой футбол вновь возвращается в город на главную спортивную площадку на новый стадион «Спартак». Красавец стадиона. половиной тысячи посадочных мест не может не радовать глаз. Отличный газон, отвечающий всем европейским стандартам поля. Удобные яркие трибуны, большое цифровое табло, беговые дорожки – это то, что, как говорится, бросается в глаза. А помимо этого, в подтрибунных помещениях, помимо раздевалок и душевых, есть все, что необходимо для современного комплекса. И чего лишен был, кстати, старый стадион. Это медицинский кабинет и комната для допинг-контроля. удобная судейское зала для физподготовки и проведения теоретических занятий. И даже небольшой пресс-центр. Большие слова благодарности благодарности только, конечно, главе Виктору Александровичу Хрестину, членам клуба. Таких стадионов я не знаю, где как бы есть, только в очень серьезных крупных городах или где серьезные есть там спонсоры или какие-то гиганты предприятия. На стадионе помимо футбольных матчей будут проходить и различные легкоатлетические соревнования, но все же больше всего новому полю рады, конечно же, футболисты, которые уже успели провести здесь свою первую тренировку. Просто стадион супер. Поляна хорошая, вообще атмосфера футбольная. Не знаю, все, что нужно футболистам, все здесь сделано. Наш самый возрастной игрок Константин Гордиук вышел на это поле, побежал. С квадратными глазами, говорит, я лет на пять говорит, сразу помолодел. говорит Еще раз обращаем внимание болельщиков, что в субботу, 5 июля, после торжественной церемонии открытия, на новом стадионе состоится и первый официальный матч. В рамках 12-го тура чемпионата высшей лиги Краснодарского края Геленджикский «Спартак» будет принимать команду ПСК из станицы Динской. Хочу пригласить всех жителей Геленджика приехать на этот прекрасный праздник, на открытие стадиона. Посмотреть красивую и самое главное с полной отдачей игру, где ребята выйдут и покажут свои лучшие качества. Обещаем, что матч получится интересным и надеемся победить.